Живее, живе, Капитан Дешет, на связи. Мы обеспечим безопасность по силу похода к цели. Чего-то в этом следовало ожидать. Скоро после корпорации Амбрелла, их биооружие казалось, что как террористов. В мире началась новая эпоха биотерроризма. сместив равновесие сил в тех странах, которые были этим способствовать. В регионах, утративших стабильность, люди боялись неизбежно повторить то, что произошло в Ракун сити Паника нарастала, и правительства разных стран обратились к глобальному фармацевтическому консорциуму, создавшему антитеррористическую подразделение БСА. Оперативники БСА занимались нейтрализацией очагов биотерроризма и восстанавливали порядок в пострадавших регионах. Добро пожаловать в Африку! Меня зовут Шева Аламар. Крис, крис Редфилд? Ваша репутация Редфилд. вас мистер Редфилд? Для меня это большая че честь. О, за меня просто Крис, детка, спасибо. Так ты едешь со мной до пункта назначения? Да. да. С момента так сменилось правительство, напряженность все нарастает нарастает. Кто бы сомневался, говорят, теперь для террористов это посрай. И появление там американца не слишком это их радует, хоть и из Бесе, хоть откуда. Так что напарник тебе необходим, я помогу с ним договориться. Об этом не сомневаюсь на парик okay? вы в порядке yeah, да извини порядок двигаем дальше и правительство разных стран обратились за банном французскому консорциуму more more, создавшему антитеррористическое подразделение бесы может, когда-нибудь я это пойму. Get... Не надо так нервничать. Вот фото моей подзадницы. Пойдем. Одно я знаю наверняка. У меня есть работа, и я ее выполняю. А Славдай попку Вы двое сюда. Может, это из-за нового правительства, но люди тут сейчас слегка дерганые. Делайте то, зачем проехали, убирать своей оси. Да уж американцы встречаются с фанфарами. У меня тут ваше оружие. Проверьте все как следует. Координаты местного значения? Городская площадь, прямо впереди. Давайте туда, группа Альфа ждет на месте сделки. Хорошо. Что вам известно об Бураборсе? Слухи в основном. Что-то относительно программы судного дня. Судный день звучит подходящий. Похоже, это не слухи, мальчик мой. Ты шутишь? Найди человека по имени Эрвинг. Это ваша единственная зацепка. И будьте осторожнее. Стоять! Ты в порядке? Это все полный бред. Катите всех к чертовой матери. Вроде как это еще что? В это? Кто-нибудь! Помогите! Нет, я не хочу, чтобы ты засолодала мне! Помогите! Эй, в чем дело? Осторожно, возможно, они все еще тут. Ты в порядке, сладкая? Да, дорогой, поцелуй меня. Поцелуй, поцелуй меня. Крыс! Что тут стряслось?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 Вы должны доставить их в штаб. Эй, hey, hey, hey, погоди, не спать work? на работе. Копать вообще впереди. Бедняга. Я кого-то заметила, но они сбежали. Кек, ты слышишь? Мы получили информацию, что группа Альфа погибла, а Ирн сбежал. Я вас понял. Передайте данные машины с их помещений. Будет сделано. Mm -hmm. Mm -hmm. ДАДАДАДАДАДАТУ КУШАТЬ Я РОБДИМ за чё тащина? КУШАТЬ ЕСТЬ Я хочу КУШАТЬ Я хочу ЕСТЬ ЖРАТЬ ВСЁ КУШАТЬ думаю, что... Кажется это то, что прикончила группу АЛЬФА Поехали. Нашел. Что это такое? Биооружие, которое, гад Ир оставил на нас, чтобы заманить ловушку. Учитывая, что произошло с группой Альфа, нам повезло, чтобы еще дышим. Жаль, мы не смогли добраться сюда раньше. Если бы добрались, нас бы уже не было в живых. Крис вызывает штаб. Вы меня слышите? Штаб на связи, отличная работа. Мы немедленно займемся данным анализом. В городе творится, черт знает что. Жители ведут себя, как те ганады, из которых говорил в отчете Кеннеди. И кроме того, появилось что-то новое, чего бы прежде не сталкивались. Также мы лишились средства передвижения. Просим тащить наше задание. Задание остается прежним. Ваша основная цель захватить Ирвина. Мы полагаем, что он скрылся в шахтах по ту сторону вокзала. Нас осталось всего двое. Вы хотите, чтобы мы туда отправились вдвоем, дьоты? Группа Дельта уже направлена к вам. Они помогут вам обнаружить захотеть Ирвина. постойте, мы не можем... Повторяю, задача остается прежней. Мы не можем его упустить. Отправляйтесь в шахты за вокзалом, живы. Конец связи, литяи. Это безумие. Никогда не казалось чувствовать себя марионеткой с ниточками. А вот и бабочка! Боже мой... Кик... There is! Парни, как же рад вас видеть. Группа Дельта, капитан Стоун, Крис Рэтфилд. Шевер. Спасибо, Джош, с меня прочитается. Вы что, знакомы? Он был моим наставником, он научил меня всему, что я умею. Шел для нас всех была как младшая сестренка. А теперь, Шевер, ты должна продолжить поиски Ирвина. Судя по данным, которые мы извлекли жесткого диска, они преобразовались в рудники. там внутри еще есть информация. Мы двинемся за вами, когда все здесь закончим. На всякий случай, держите рацию под я рукой, прошу. Спасибо, Джош. Chris. Ты в порядке? Is... Это фотография. And... Nothing... Да ладно, ерунда, забудь. Пойдем отсюда. Mm -hmm. uh -huh. Замри! О, uh -huh. oh, so be... Ты должен быть Ирвин. Why? Поразительная проницательность. Думаешь, это все сушечки? Ты такой же в одном, как все прочие террористы. О, нет, я не такой, как они. Я делаю человек с принцами. прося оружие. А может, вы лучше бросьте свое? Быстрее! Недоумки! Чёрт! Отлично. Ой, ну похоже нашелся помощник. Наверное, тут есть нечто такое, что он хотел от нас скрыть. И что это? Посмотри. Боховой комплекс? Это на болотах? Что такое? Крис, Шева, давайте сюда свои задницы уже! такое натворить Осторожно! Живей, живей! Давай в грузовик! Получай, придурок! Где же ты, Джош? Шева, ты не обязана это делать, ты еще можешь отказаться. А как насчет тебя? У меня тут личный интерес. Личный интерес? Крис, оглянись по сторонам. Нам обоим надо выбираться отсюда к черту! Здесь не только дело в миссии. А в чем тогда вообще? Недавно я получил информацию, что моя прежняя напарница еще жива. Я знал, что это не важно думать, но когда увидел файл с дельта я все встал на свои места. Жил еще жива. Та самая женщина, да? А ты точно уверен, что это она? Мы были напарниками. Я уверен? Постой! Постой, один ты не пойдешь. Криста, да постой уже. У меня мало времени, я должен ее найти. Я пойду с тобой. Да умирают мои соплеменники. Уверена, что тебе то надо. Минут назад ты была готова сделать ноги. Я не могу просто так повернуться и уйти. Тогда больше никаких приказов. Мы просто делаем общее Мы дело. Мы напарники. До самого конца. А теперь пошли. Я тебя понял. Что случилось с твоей напарницей? Were... Мы с жил охотились над человека по имени Альберт Вескер. Вескер. Он был одним из руководителей Корпорации Umbrella и главы подразделения Старс. Я вновь встретился с ним после инцидента в Ракун сити на острове Рокфу. С тех самых пор мы пытались его выстрелить. Пару лет назад надежный источник слил нам информацию о местонахождении основателя Корпорации Амбрелла, острова Спенсера. Мы нанесли ему визит, одежде что он выведет нас на Вескер. Let's go! Давайте с этим покончим. Джилл! Джил! Труп жил так не был найден. Но ее считают погибшей. Женщина, чья фото я вил файл, очень не похожа. Я обязан выяснить ли она. Вы двое были близки? Мы были партнерами. А как насчет тебя? БСА. Как ты казался Мои родители пострадали от несчастного случая по вине фармацевтической компании, когда была еще ребенком. Umbrella? Да. И позже я узнал, что несчастный случай был подстроен, чтобы скрыть факт производства биоружия для террористов. Они использовали Африку как полигон для экспериментов. Биологическое оружие стало причиной смерти моих родителей. И кто-то должен за это ответить. Поэтому ты пошла в БСА? одиночку человек не так много может. Даже такой герой, как ты, Крис. никакой я не супергерой. Но вдвоем мы сможем положить этому конец. Мы должны отомстить за наших погибших братьев. Держись! Джош! Шева? Ты жив! Okay? Ты в порядке? Что? Get... Как тут вообще чудился? Мы были в порту, we right когда на наступали, а потом the... вот и я оказался I'm здесь. The... А где вся моя группа? Нас теперь только трое? Почему вы не ушли? Чак, нам же не под силу с ними справиться. У меня тут осталось одно дело. На жестком диске с данным по оружие был один файл. С фотографией подруги Криса. Подруги? Я не уйду отсюда, пока не найду Ирины и не выясню, что за черночин тут творится. Ладно, поболтаем, будем позже. Поболтать будем потом. Шева, прикой меня. Быстрее. Вы в порядке? So. Да, вроде бы. Okay. Я в норме. Похоже, Ирвин решил взорвать тут все к чертям и смыться. Мы должны остановить его, пока не произошло. И я поищу, как выбраться отсюда. Отлично, а мы тогда за Ирвином. Okay. Хорошо. Так, там впереди Доки. Скорее всего, туда он и направился. Все поняла? Джош! Будь осторожен, сладкий. Пойдем быстрее. Okay. Так точно? Вот он. <плыв> <плыв> Погоди, это же. <плыв> Отлично расчет! Ну, как раз под время на праздник вервяков посмели. Ой, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, ааа, Что там с Эвином? Ладно, далеко он но уйти не мог. Джош. Джош. Спасибо. Буя! <звук> Потом поблагодарить будешь у нас кости! Я не займусь. А я тебя прикрою. Они нас потопят! Надо что-то делать! Надо забраться на этот корабль! Держитесь! Внимание! Что ты намерен с ними делать? Ты просто пешка в руках Excel. -ы. Это твой хозяин должен был. Еще раз спрашиваю, что ты намерен с ними делать. Ладно, ладно, я с этим разберусь. Использую это. Это? что же вы двое так никак не закончитесь? Из-за вас я теряю лицо! Кто по вашему организовал всю эту операцию? Такие исследования требуют уйма денег, между прочим. При этом никто не хочет со мной считаться в мире. Но теперь мы это изменим, не смей этого делать. Тем, что вы в самых смелых мечтах вообразить не сможете Ха-ха-ха Я видел покрупнее. Я подвергся финальной переделке. Скажи мне, что ты намерен делать? Эксела! Черт, ты попал их СЭЛа? Качество, если я оказался, не стоит. СЭЛа? Где этот центр? Отвечай! Что такое вот здесь еще раз перезапишем. Скажи мне, что ты намерен делать. Чёрт бы попал на Экселу. Кальцинулся, если оказался недостоин. Эксела? Где этот центр? Отвечай! Что такое проект Руоборос? Писы! Вы двое считаете себя пупом земли, да? Равновесие в мире смущается, а вы этого даже не замечаете. Что смущается? О чем ты вообще говоришь? Это проект Руоборос, верно? Теперь слишком поздно, его уже не остановить, у Аборос все изменит. Крис? Крис? Так это ты, Крис? Что смешного? Откуда ты мами знаешь? Сядь, это ждут тебя впереди, Крис, в той пещере. И скажешь, что ты останешься жирным, чтобы их получить. Умирай так шестсоярно. На все-там ты уже ничто не исправишь. Мы теряем время, Крис. Чтобы ее побрал. И что теперь? Мы пойдем дальше. Так это есть место, о котором он говорил. И это лодка, на которую сбежала та женщина. Значит, вы двое серьезно настроены идти до конца? Да. Дело не только в джилл. Нас интересует проект Тураборс. Отговаривать вас мне не удастся, я вот уже понял Я свяжусь со штабом и попробую добиться отмены приказа А также добиться для вас подкрепления Главное, оставайтесь живых Подготовка почти завершена, а потом можно уходить. Отлично. Знаешь, меня удивляет успех Лас-Плагас. Поначалу у меня были сомнения на твой счет, а теперь Уроборос завершен. Твое положение в Тресл достаточно надежно. О, у меня куда более обширные планы. Типа понадобится партнер, не так ли? Некто способный стать с тобой рядом в твоем новом мире. Мне кажется, я свои способности я сполна доказала. Все может быть. Миссы уже здесь. Похоже, твой кружок Крис Редфилд решил нас навестить. Это кого-нибудь беспокоит? План находится на стадии завершения, и от не потерплю. Нового высший раз сотворения нового мира, вирус предок, ты. Я должен был стать богом. Это право принадлежит мне. Полагаю, я должен поблагодарить тебя, Спенсер. Что это за место? Как они умудряются выживать под землей? Это необычные цветы. Wait. Стой. Амбрелла? Что? Чем тут занимался сам Брал Тачинг? Понятия не имею. Но похоже тут уже никто не появлялся. Может, не сомневаться, они хотят сохранить все в тайне. На них на бороду не стоит логотип Трисл. Они что, работали совместно? Что за черт? Это тоже было он в фотографиях. Значит, Джилл тоже может быть здесь. сделали. Тут так много. Должно быть, они похищали людей со всего Билла за своих экспериментов. Все прекратилось. Почему? А вот почему. Да чёрт, где она? Мистер Эдфилд, как я рада наконец познакомиться с вами. Вы кто такая, черт возьми? Эксела Жуоне, она работает на Трэйсел. О, да ты хорошо подготовилась к нашей встрече. Сотрудник глобального фармацевтического консорциума? Зачем? С so, какой стати, мне перед вами отчитываться? И вообще, разве вам двоим не приказали дать задний ход? Так это твоя работа. <Where's Jill>? Где Джилл? Джилл? Да если бы я и знала, и <плодил> думаешь, я бы сказала вам об этом? Хватит болтать! Отвечай, где она? Послушайте, хватит уже путаться тут под ногами. Убирайтесь, откуда пришли. Здесь нет ничего такого, ради чего стоило бы рисковать жизнью. Она лжет. Ей точно что-то известно. Нам пора получить ответы на свои вопросы. Вабро загружен. Беспокоиться нечем. Резервный объем почти готов. Мне знаком этот голос. Это Экселла. Это Альберт, жду с нетерпением. Альберт? Что? Как твои успехи, Альберт? Чёрт, Вескер. Я думал, он мертв. Я рада, что вы сюда добрались. Поднимайтесь. Эксела, Эксела где Джил? Джилл, Джилл, Джилл. Ты как заигранная пластинка, знаешь ли. Очень однозначный, как он и говорил. Вы так много времени убили нахуй за Ураборосом. Ну, что ж, наслаждайтесь. Так Ураборос — это новое биооружие? Или планируешь продавать его террористам? Мысль любопытная, но неверная. Хотя, он и напоминает биооружие на основе вируса предок. Никаким террористам продавать его я не собираюсь. Тогда зачем он тебе? Эволюция. Это философский камень, и он сам произведет отбор посредством ДНК тех, кто перейдет на следующий этап развития. Мы объединили свое видение будущего и сделали его реальностью. Эволюция? Ты о чем ты говоришь? Aww, oh, ты скоро об этом узнаешь. Everybody. И все остальные тоже. <связь> <связь> как досадно. <связь> Похоже, он оказался недостоин. <связь> Лишь избранные смогут войти в новый мир. Эксел, стой! Эксел, Жолон, немедленно остановись! бра а а возьми, где Джилл? Джилл? Могу сказать, а могу и нет. Стоп вываривать, нам нужны ответы! Ты ничуть не изменился. Вескер! Так ты все еще жив! Это и есть Вескер? В последний раз мы виделись во владениях Спенсера, не так ли? Как приятно встретиться с тобой вновь. Странно, что ты нам не рад. Нам? Как же ты медленно соображаешь... Джилл! Джилл, это я, Крис! What? Что? Ты уверен, что это она? Единственное и единственная, и неповторимая. Теперь покончим с этим раз и навсегда. Двое на двое. Все по-честному. Верно, Джилл. Я думал, ты достаешь мне больше проблем, Крис. Ты меня разочаровал. Да, слушаю. Вперед. Лескер, прекрати! Джилл! Хватит! Это я, Крис! Прыди в себя! Отличный ход, Крис! А теперь я оставлю вас вдвоем. Вам наверняка есть о чем поговорить. Ну же, Джил, соберись. Джилл Валентайн. К Крис? Джил. Потрясающе, даже на такой продвинутой стадии еще пытается сопротивляться. Похвально, но бессмысленно. Время скидка закончилась, Крис. Мне пора заняться делами. Надеюсь, мучение Джилл тебя развлекут. что ты, что ты здесь сделал? Что-то у нее на груди. Надо с нее этот аксессор снять. Джилл, Джилл, right? ты в порядке? Крис, oh, so мне так жаль. Okay. Все в порядке. А ты Шева, да? Yes. Да. Я не могла управлять своими действиями, но чёрт, боже, я всё создавала. Простите меня. Все хорошо. Спасибо. Слушайте, со мной все будет в порядке, но вы двое должны его остановить. Мы не можем бросить тебя тут. Придется! Это ваш единственный шанс. Если Вескер добьется своего ура Бора, по всему миру. Миллионы люди погибнут! Да, ну конечно, со мной все будет в порядке. Вы должны остановить его. Крис, ты единственный, кого это под силу. Пока не поздно. Во имя тупости! Разве ты не доверяешь суму напарнику? Ладно. Сделай все, что необходимо. Твоя тупость — наша единственная надежда. Крис? Я в порядке. Сюда! Пора покончить со всем этим. Пойдем. Стоять! Что тут происходит? Вас это не касается. Твое мнение никто не спрашивал. Теперь рассказывай! Расскажи нам все, что нужно, знаешь, и плохо тебе не сделаем. Где, Вескер? Если будет скажу себе то может быть и скажу! Черт возьми! И все, ее так просто не сломать, надо дать ей должны. А что это такое? Крис, это. Что бы это ни было, но Эксселла явно пытался защитить. Вам удалось далеко зайти. Жаль, что на этом ваш путь и завершится. Новая раса всех людей. Прожденная вирусом прародитель. Эти вескры должны были наделены безграничным потенциалом. Из них выжил только один. Ты. Хочешь сказать, я был создан искусственно, да? Я должен был стать богом, создать новый мир, населенный расы сверх людей. Однако все это погибло в Раккун-Сити. И все же, несмотря на неудачу, твое создание имело огромное значение. Теперь моя свеча едва теплится. Какая насмешка, не правда ли? Для того, кто собирался стать богом. С увидеть близость собственной смерти. Право стать богом? Это право отныне мое. Стать богом? Ты? До последнего полон гордыни. Лишь тот, кто воистину способен стать богом, достоин этого права. Это право. Это право дал мне Уробос. Что здесь произошло, черт возьми, опять, Эксела! Что происходит? За что? Ведь я столько сделал все для тебя, Крис, как это мило, что ты опять с нами, Вескер? Не тревожься, твоя задача почти исполнена. Уравор ускоряет себя всему миру. 6 миллиардов предсмертных криков породят новое равновесие. Извини, -из, Вескер но только один в моем дежурстве. Альберт, ты обещал, что мы вместе изменим этот мир. За что? Я думал, они заодно. У Вескеры нет дела ни до кого, кроме самого себя. Скоро даже ты это осознаешь, Крис. Всего один взгляд на мой новый мир, и на тебя зайдет понимание. Да покажись уже! К сожалению, для тебя уже слишком поздно. До рассвета ты не доживешь. Извини, Экселла, но похоже, что Ураборс отверг тебя. Хотя ты была ценной помощницей, и у меня для тебя есть последнее поручение альберт что за чертовщина прощай мой старый друг Штурмовой барбардировщик? Когда Джилл говорил, что Вескер собирается рассеять ураборс по всему миру, именно это он и намерен сделать. Вескер! Вот он, давай быстрее! Джилл! Ты в порядке? Все отлично, не беспокойся, бабе. Слушайте, послушайте, лучше сообщить тебе кое-что важное. Серхферическая сила Вескер — это действие вируса. Но вирус нестабилен. Чтобы поддерживать равновесие, ему нужно регулярно впрыскивать в себе сыворотку. Значит, если лишить его сыворотки, он потеряет силу? Совершенно верно, но он только что сделал прививку, так что следующее подам с скоро. Черт. Послушай, excel говорил, что доза должна быть отмерена очень точно. Значит, если впрыстнуть себе больше, чем надо, этого подействует как яд. По-моему, он использовал сыворотку PG67A-W. PG67A-W? Я постараюсь найти, как убраться отсюда. А вам нужно отыскать сыворотку. Excel всегда держала ее в кей... Джилл. Ну уже Джилл. Чёрт. Крис. Это она? ЗАЙМЕМСЯ ДЕЛОМ! Всем твоим планом конец, связки, На сей раз тебе не скрыться! Неужели вам до сих пор не надоели эти крысины? Бега! Лично вы мне уже двое порядком наскучили. Зачем ты все это делаешь? Что ты добьешься выпустить Фураборс? С каждым днем человечество все ближе к самоуничтожению. Я не уничтожаю мир, я спасаю его. Он точно рехнулся. Это наш единственный шанс. Давай. А теперь все становится совсем интересно, да, Крыс? Ты прям думаешь, что способен меня долеть? Мне все равно, пока я жив, я и становлюсь. Тогда мне придется убить тебя побыстрее. Ну что получилось? По-моему, да. Это еще не конец, Крис. Шева, убегать быстрее. Шева. Шева, давай, быстрей, on, on. давай, цевись. Возможно, я недооценил тебя, Крис. Хватит трепаться, Вескер, тебя уже ничто не спасет. Мне не нужна никакая помощь. У меня есть Ураборос. Через пять минут мы окажемся на оптимальной высоте для запуска ракет. Будет выпущен в атмосферу в нужной концентрации. Никакие ваши мелкие и жалкие попытки не изменят неизбежного. Весь мир окажется инфицирован. Начинается новое эротворение, и я стану его создателем. как ты мне надоел за весь этот бред! Ты просто один из отбросов корпорации, Амбрелл, товарищ Ты знаешь, что мы должны сделать? Я постараюсь отменить программу. А ты так прикрой меня. Вы за это поплатитесь! Держись! Заберу вас собой, с собой! Чёрта с два... Давно надо было тебе прикончить, Крис. Сам виноват. А теперь все кончено, Вескер. Кончено? <соспит> да я только начал. Время умирать, Крис. Бляйтесь, идиоты! Крис Шева, используйте вот это! Классика Резидента! Классика... Классика. Готова, напарница? Готова. Подавись, Вескер! Выпусти, сукин сын! за всех наших погибших братьев. It's over. Все, позади. Да. Наконец-то. Все чаще задаюсь вопросом, а стоит ли нам бороться Вайве будущего, избавляя от страхов? Да. Оно того стоит.